Ну что, всем привет, ребята. Сегодня решили мы небольшой, небольшой эксперимент сделать с березовым соком, немножко добыть его. Кленовый немножко это пропал, надо раньше было им заниматься. Вот мы решили немножко сделать березовый сок. Вот. Так что такое небольшое приспособление у нас. померяем сейчас. Вот и будем делать. вот сок потек смотрите, береза сейчас собственном соку отличная вот и у нас трубка бутылка 5 литровая и вот. Как видите, сок потек. Труба где-то 7 миллиметров. Вот. И сверло тоже. Так что обязательно подбирайте по размеру. Смотрите, клещи у нас появились. Но они давно уже редко встречаются. Но есть, сволочь. Сдохни. Вот. И привязываем ее. Если что, там можно поставить камушек будет, чтобы эта бутылка держалась. Вот. Ну, как бы привязываем из того, чтобы она ветром не сдула ее. И как бы животные ходят разные, собаки там, кошки, барсуки, гиены, там подобные звери в нашей Рязанской области. Чупакабры там. Я не знаю, кого еще здесь люди встречали. Конечно, это не очень гуманно, но вот э, сок березовый полезен. Вот Его пьют просто как минеральную добавку. Некоторые его консервируют. Там, не знаю, там и самогон гонит, и шампанское, и квас. Ну, любые напитки из него делают. Опять же, пьют в чистом виде. Это очень полезная штука. Вот, так что, э, если у вас в организме нехватка каких-то витаминов там или просто вы хотите добавить себе э, молодости и очистить организм это очень полезно примерно придем а, через сутки я надеюсь что все останется на месте там никакой этот местный пьяница не выпит его и не захмелеет будем следить у нас скрытая камера тут останется вот так что через сутки придем и посмотрим вот с вами был димас и антон оператор как всегда у нас дождик небольшой пошел но ну, достаточно хорошая погода теплая вот увидимся через сутки все давайте пока пока привет вот прошли сутки и мы добрались до на нашу березовой рощи около школы недалеко вот, сзади стоит наша достопримечательность, наша церковь, храм даже, можно сказать, тоже пятикупольный. Никому он нахрен не нужен, конечно. Ни Кириллу, никому еще там подобно. Стоит и все. И радует глаз только нам, и уже какое количество времени. Вот, но, как я говорил, прошли сутки, и мы а, пришли забирать у нас наш сок березовый. Сколько там получилось, сейчас узнаем. Но получилось не так много, как мы планировали. Потому что а, погода такая прям, ну, не скажем, что теплая, не весенняя, ветер сильный. Ну, плюс 5 максимум поднимается. Из-за этого сок вообще не течет. Он тут вообще по капельке вытекает еле-еле. Вот. Даже муравьем напиться, мало будет. Ну ничего, он очень вкусный. Вот. Так что ну, ничего страшного, подготовились у нас, а, есть еще несколько таких же а, сокосборок, вот, и то количество сок, которое мы запланировали, а, литр 4, нам хватит достаточно, вот, а, у нас имеется. А будем мы делать а, квас, решили попробовать, что из этого получится, двух видов там, а так хорошо его можно спокойно так пить даже, ну, не заморачиваться можем вот наглядно я могу вам показать очень вкусный вообще почти не сладкий чувствуется такой вот ну, что это не вода но очень вкусный прям вот естественно вкус березы ты не чувствуешь при этом но обычный кто пил тот знает что у этого вкуса ничего такого нету ну куча минералов как говорят вот вытаскиваем немножко тетерный шланг и вот видите вообще сейчас вот время уже к вечеру и во ну, вообще не течет уже может быть действительно уже эта береза все отдала она уже на ней видны листочки видимо ну, уже заканчивается сокоделение. вот ну как бы можем перейти там к другой березе сделать то же самое ну, вот вар садовый наш. Мы сейчас замажем нашу дырочку, чтобы никто потом не хейтерил нас. Вот, все мы замазали нашим варом. Вот. Ну, старайтесь так всегда делать, если есть вар у вас. Можно просто, не знаю, там, есть в детстве мы палочки вставляли просто по диаметру. Ну, хотя бы какое-то это, там, закрытие ранкового дерева. Ну, все, тогда... Мы... Вот, показали вам, что у нас мы набрали за сутки. Ну, то есть, с не, не знаю, 5-литровое. Но ну, 2 литра здесь точно есть. В принципе, на один раз нашего кваса на один вид нам хватит. Но ну, там у нас еще много набралось. Литры 4. Литра, так что мы успешно сделаем. Ну все, идем на место, где будем готовить наш квас. Так что увидимся. Ну вот, ребята, еще раз всем привет. Мы добрались до нашего кромного места, где мы будем сегодня делать квас из березового сока <coughs> на основе березового сока точнее вот с использованием изюма яблок сушеных и меда вот все домашнее кроме изюма но мед тоже почти домашний с нашей местности тут недалеко с области у знакомых покупали <coughs> вот так что здесь ветра нет тишина за окном вообще там сносит все и всех все что можно вот Еле добрались сюда, пока тут э, этот, набрали, слили этот березовый сок. Вот, все установили и вот готовы к съемкам. Так что приступаем к нашим действиям. Смотрите и удивляйтесь. Ну вот, наши заготовочки. Мы сегодня будем готовить, как говорил ранее, два вида. У нас получится кваса. Вот, будем делать в пластмассовых ведрах. Я не знаю, сколько они литров. Ну, где-то точно 3 литра у нее есть. Вот, вот яблоки. Мы сушеные, домашние. Белый налив. Вот. И грушевка. У тут два вида. Вот. Мы их помыли три раза. Как учила бабушка, только я молитву не читал. Вот, внутри раза промыл. Ключевой водой. Все как полагается. Есть изюм. Тоже два вида. Я не знаю, тут... Он такой... Замачивать его не надо, потому что он такой нормальный. Как раз для брожения. Вот. Какой-то потемнее, посветлее, золотой какой-то. Тамские пальчики, может быть. Без понятия. Ну, <coughs> решили не замачивать его, потому что он и так нормальный не сухой вот и мед вот мед рязанский скорее всего разнотравия честно не знаю ну не липо точно но разнотравия наверное такой достаточно такой съедобный мед вот так что добавляем яблоки чуть просохли они все впитали где-то по 15 изюма такого и где-то тоже до 15-20. Может даже побольше. Вот, кидаем в наши, в наши яблоки и столько же примерно будем с медом использовать. Вот. Такую горсть хорошую. И мед. Мед немножко от погоды. Не засахрился, а застыл. Вот, придется его долго размешивать, но ничего страшного надо было предварительно конечно, растопить его, но мы чуть не догадались вот так что вот что у нас получилось здесь мед и изюм здесь у нас получилось а, изюм и сушеные яблоки ну двух видах мне кажется вот белый налив и игрушевку скорее всего яблоки домашние наверное прошлого сезона вот и добавляем пополам наш березовый сок смело вот ну получается тут наверное по 2,5 литра все у нас готово вот мы сейчас возьмем и будем перемешивать как бы здесь все хорошо с яблоками а вот самое вот с медом Достаточно холодное. Ну, как бы он со временем его можно помешивать будет, там, в течение дня. Он сейчас в комнатной температуре. Кстати, я забыл сказать, что это вот все хранится. Все при комнатной температуре. Это получается градусов, там, тире 20-25. Вот. Ну, обязательно чем-то накрыть темным, чтобы не поступал свет. И крышки, вот мы будем сейчас закрывать, крышки плотно не накрывать ну можно как бы даже что-то типа марли сверху сделать, чтобы был ну, доступ воздуха и чтобы как бы ну если вы очень сильно на, накроете, чем закро, закрутите просто все у вас бабахнет со временем там, ну не на первый день но на второй это точно скорее всего будет у вас среди ночи бабах вот, когда вы этого не ожидаете и видите какой-нибудь прекрасный сон вот, вот в таком случае никогда вот так не до конца не закрываете потому что скапливается будет воздух и она у вас ну, такая крышка на вакуумно навряд ли бабахнет но ну, может при открытии бабахнуть вот а так вот можно просто два щелчка она у вас дышит как бы все происходит можно просто вот так накрыть ну вот так как бы мы оставим и все отнесем в комнату поставим накроем темной тканью достаточно такой теплый, чтобы они как бы сами создавали, вырабатывали тепло и держали, даже будет еще теплее при этом. Вот и все это будет настаиваться где-то примерно трое суток, ну где-то в районе чуть, чуть больше, чуть меньше, Мы будем смотреть за всем этим наблюдать за этим процессом вот И как бы вот видите мед уже отдал тоже цвет свой дал, яблоки еще не дали такой цвет. но ну, уже процесс пошел. вот Это такой наш новый эксперимент, что получится ну, на ваших глазах все <coughs> мы сами увидим и вы тоже увидите. Вот. Так что встретимся с вами через трое суток, примерно в то же самое время в том же месте. Потому что на улице снимать в такую погоду не очень удобно. Здесь более комфортно в помещении. Вот, как бы погода прогнала нас. Ну, как бы, чтобы улучшить качество съемки там, и нам быть более комфортным. Мы сейчас снимаем такие видео, чтобы они были ну, как бы комфортные нам и, и вам для просмотра. Так что предварительное пока. Увидимся через трое суток. Всем добра! Всем привет, всем доброго вечера. Вот у нас прошло трое суток, как мы запланировали. Мы делали квас, поставили его и думали вообще, что получится у нас. Ну, на самом деле, как бы получилось. Достаточно неплохо. Немножко сначала, первый день, какие-то переживания были, потому что не было, ничего не происходило, в принципе. Вот на второй день уже началась реакция и как бы дело пошло мы поставили это все ближе батареи на солнце в такую прям в супер теплую комнату э, температуру и сегодня начался 3 на 3 сутки началось ну, отличное брожение вот э, как бы изюм и особенно яблоки пошли Прям вообще, как будто они никогда не бродили. И вот супер-супер начали подходить. Прям все покрывалось пузырями. Приходилось чуть прикрывать наши крышки. Вот. И как бы, ну, я не ожидал, если честно, такого ну, подхода к делу. Вот. Для меня это было неожиданностью. Потому что до этого несколько раз я делал такие дела. Там квас или что-то, вино. Вот. И как бы интересно. Достаточно. Он бродит, он не остановился бродить. Он может еще больше, его можно еще, мне кажется, держать. И 4, и 5, и 6 суток. Как бы это, мне кажется, нисколько может быть и не навредит. Ну, чуть-чуть, вкус изменит его. Вот. Но я думаю, лучше э, вот после трех суток, когда вот начал бродить, как бы сутки подбродил, вот, лучше этот квас э, э, вот, разлить по бутылкам очистить от как сказать содержимого от изюма от яблок вот и чтобы он был как бы чистым виде чтобы он как бы менее бродил уже как бы достаивался у нас он до сих пор бродит и мы будем его таким пробовать так что изюм весь плыл как видите да Здесь пузырики небольшие. Запах присутствует. Жалко, камера не передает. Но запах присутствует. Именно брожение. Смотрите, какие яблочки. Чувствуете, слышите? Я поднесу микрофон. Мне кажется, слышите, как они шумят. Яблочки обязательно надо как-то будет садить через, возможно, какую-нибудь марлю или еще что-то. Ну, если вы не брезгаете, можно и так. Потому что они разбрелись, вот и размякли. И как бы чтобы избежать лишних лишнего осадка, лучше процедить через марлю, ну или есть какой-то дуршлаг мелкий, можно через него. Вот попадает, смотрите, да? попадает здесь яблочки вкрапления видны и все это все-таки стоит вот этот квас процедить так что пробуем вот мы сейчас оператором попробуем как у нас на вкус наш квасок это я напомню яблоко изюм хороший такой он не сладкий он чуть кислит от яблок. Ну, присутствует вот кислинка, потому что мы не добавляем сахар сюда. Вот, теперь попробуем э, мед-изюм. Пожалуйста. Спасибо. Квасок. Да, этот... Это более прият, такой приятный на вкус, он более такой, как сказать, женский, более сладкий. вот. кажется, он даже больше, больше забородил, чем с яблока. Неожиданно. Хотя яблоко очень хорошо пенится. Но на языке чувствуется возможно мед. Интересно. вот. В больше здесь пузыриков чувствуется в этом классе, чем с яблоком. Хотя он очень сильно пенится. Но с медом вообще великолепный вкус. Я думаю, оператор со мной согласится, что с медом намного вкуснее, да. Он соглашается со мной. Я был уверен в этом. Вот, мы что сделаем? Мы используем специальные бутылочки такие интересные с хорошей э, герметичной э, пробкой она закрывается и как бы прижимает и не пускает воздух вот красивая бутылочка красивый цвет Оп, закрывается плотно Очень красивый цвет, обратите внимание, да? что, что здесь такой вот а, лимонный, и здесь такой более вот темный, естественно, яблочный. Мы же яблоки использовали, да. Там мы сделали для вас сегодня... А но это достаточно много времени прошло. Прекрасный квас на березовом соке с медом, с изюмом и с сухофруктами. Были использованы яблоки домашние. Так что, ребята, старайтесь, делайте, но не ленитесь. Это в ваших интересах пить натуральные продукты. Здесь никаких консервантов нет, ничего не добавляли. Все натуральное, все с земли, все для души. Так что всем приятного просмотра, приятного аппетита. Вот. С вами был Димас, оператор Антон. Боже здоровья. Увидимся.